Друзья, я приветствую дорогую команду интернет-проекта «Бизнес Биоси», самую мощную, всесильную, успешную команду лидеров. Я вас вижу такими, надеюсь, вы такими будете и есть и вообще ваше будущее самое блестящее и прекрасное. Меня зовут Анастасия Баудердина, я лидер компании «Биоси». Сегодняшняя тема у нас будет посвящена саморазвитию в плане чтобы вы себя поставили маленько по-другому все прекрасно знают что все люди у нас привыкли в основном мыть, поэтому наше нытье мешает нам вообще в принципе не только в бизнесе но и по всей жизни все что мы имеем проблемы со здоровьем если мы имеем проблемы в финансовом плане если мы имеем проблемы в семье все это только зависит от нас, это проблема в нашей голове и, как правило, последствия наших действий, которые мы совершали в течение жизни. Итак, тема сегодняшнего вебинара. Кстати, у нас новички сегодня есть, поставьте плюсики. Новички есть? Есть, Ниночка. Но Ниночка не совсем новичок, была уже у нас в сетевой компании. Итак. Мне очень часто поступают такие замечания, наверное не только мне и многим нашим лидерам, когда общаешься с человеком, добавляешь его в чат, они делают замечание, что у вас такое общение, у вас такой, ну как сказать, вообще они себя чувствуют и сторонятся, боятся, как будто они попадают в секту, так вот. Хочу сказать, почему у вас такие ощущения, что вы попали в секту? Честно признаюсь, когда я пришла... Висит все, Марина? У всех висит? Меня нормально слышно, видно? Ладно, если бы еще кто-то не услышал, то так вот, поясняю, почему э, новичкам так кажется. То есть люди довольно-таки погрязли в своих э, жизненных ситуациях. То есть у них нет серые будни их поедают. И они привыкают к такой жизни и думают, что она такая должна быть у них. Когда они попадают к нам, они видят много радости. Мы общаемся на позитиве, мы общаемся, мы радуемся друг за друга, мы радуемся успеху те люди, которые уже поняли, чего они могут здесь добиться, и, то есть, практически здесь, можно сказать, счастливые люди, потому что они пришли строить свою судьбу. Судьбу наперед, судьбу э, богатую, я не побоюсь этого слова, прокладывают себе путь к богатству, к успеху и успеху. То есть, ко всему хорошему, к чему они хотят и стремятся. Поэтому вам и кажется, что вы попали в сетку, потому что в жизни такого нет. Вы же не приходите на работу, на заводу, где у вас начинается звоночек, и вы встали за станок, и стоите все, и дружно улыбаетесь. Конечно, нет. То есть, маленькая жизнь здесь другая. Поэтому вы либо дайте себе время понять это все, ну, либо это уже совсем не ваше. Вас тут как бы никто не держит, но что самое главное, хочу сказать новичкам, когда вы приходите вообще в такой бизнес, как MLM бизнес и общаетесь с успешными людьми, вам чуть-чуть не по себе, нужно дать себе время, как минимум 3 месяца, это самый минимальный срок, чтобы понять ваше это, не ваше и вообще разобраться во всей сути. Так вот, тема сегодняшняя наша, это аффирмации, что же это такое.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 этой женщины. Но для тех, кто не знает, я расскажу вкратце. Луиза Хей это практик аффирмаций, это великая женщина, которая с великой силой внутри, которая победила свою страшную болезнь. В детстве у нее был, складывались не очень хорошие отношения с отчимом и так далее и тому подобное, накопилась масса обид и в общем было все печально. Конечно, когда она стала взрослой, она ушла, начала свою жизнь, но в один не в прекрасный момент она узнала, что у нее страшная болезнь, это был рак матрии. И в, тот, в то время как раз -таки у многих людей срабатывает щелчок, что нужно что-то делать, нужно что-то свою жить. И она начала практиковать аффирмации на свое здоровье, во-первых, на любовь к себе, на здоровье. В общем, таким образом, как вы видите, эта женщина прекрасная, уже в возрасте выглядит прекрасно, она жива, она вытащила себя с помощью любви к себе и веры, веры в себя. Итак, я хочу, чтобы наша команда развивалась не только в плане бизнеса, потому что в плане бизнеса развиваться можно, но если вы не будете работать над собой, вы никогда не разовьетесь нигде, потому что наше мышление внутри нас, оно мешает нам, а, как правило мышление у всех практически негативное в наше время, к сожалению. Так вот, что такое аффирмации? Как, как использовать их и какие виды бывают аффирмации? Говорят мысли материальны. Я ни для кого этой новости не скажу. Все прекрасно знают эту фразу, что мысли материальны, И это действительно так. Ваши мысли способны кардинально изменить жизнь. Вопрос лишь в том, в какую сторону. Использование аффирмации позволит выполнить в жизнь то, к чему вы стремитесь. И то, о чем вы мечтали. Разберемся, что такое аффирмации и как они работают. Наверное, многие из нас с детства слышали от родителей слова изо дня в день, формирующие комплекс неполноценности, например, «вечно у тебя все валится из рук», «и в кого она у нас такая страшненькая», «совсем мозгов нет», и как действуют подобные слова. Сначала человек начинает верить в эти высказывания, потом мыслить согласно привитому стереотипу, а затем мысли становятся реальностью. Я сейчас расскажу грустную такую историю из своей жизни, которая была действительно у нас у бабушки была соседка, она была очень довольно таки стучливая женщина. У нее было было пятеро детей. Один из них был ну такой неуклюжий, скажем так, ну хороший мальчишка неуклюжий. И она всегда, я эту фразу изо дня, изо дня в день слышала, как он по огороду бегает или что-то делает, она всегда на него орала. Вот ты без руки, у тебя рук нет, ты без руки. Ну и что вы думаете в итоге, в конце концов, где-то мальчишке, когда было лет 12 или 13, он отморозил руки. На морозе отморозил руки, и врачи ему отрезали полностью полтышки. И тогда еще бабушка моя сказала, говорит, вот, ты всю жизнь говорила на него, что ты без руки, у тебя рук нет, и все в таком роде, то есть... А, ну, как говорится, у мать, она самая близкая, что на пророчество и будет. Поэтому очень жаль, когда люди не верят во все, во все, что вокруг нас есть, дальше своего носа, ничего не видим. Так, я отвлеклась так. Ну, точно так же реальностью могут стать и положительные мысли. Направить их в положительное русло помогут аффирмации, позитивные утверждения способные при многократном повторении заменить собой негативные образы, закрепившиеся в подсознании человека и сформировать новые. Это и будет способствовать положительным переменам в жизни. Помните так, да, кстати, помните героиню фильма «Самая обаятельная и привлекательная»? Ну, вы все этот фильм видели то заклинание, которое она постоянно повторяла, «я красивая», там, это и есть как позитивная аффирмация. То есть это как пример одной из аффирмаций. Как используются аффирмации? Аффирмации можно произносить мысленно, проговаривать вслух, можно даже сделать аудиозапись и прослушивать ее, многократно записывать на бумаге или петь. Достаточно повторять их по 10-15 минут ежедневно. И со временем позитивные установки перевесят э, приобретенные с годами негативные стереотипы. Потому что мы с годами накопили в себе слишком много негатива. Поэтому нужно работать над собой. Помните, что иногда этого времени требуется достаточное количество. Не ждите 7-минутных результатов. Хотя позитивные изменения вы наверняка сможете почувствовать достаточно быстро. Опять у меня комп. Подождите секунду, у меня вылетело. Вам видны слайды? Почему-то они у меня очень-очень маленькие. Видны они большие? Ясно. А у меня маленькие. Ну что страшного я сейчас в презентацию зайду. Так, меня видно, слышно? Хорошо, зато я вас не вижу, потому что у меня вылетела презентация. Я буду говорить так, не видя ни себя, ни никого, ничего. Как используются аффирмации, я сказала, то, что их можно проговаривать, то, что их можно записывать, их можно на аудиозапись записать, и все в таком духе. И что на это требуется еще время. Так, а главное правило, это необходимо повторять аффирмации каждый день, как минимум, можно два раза в день, утром и перед сном. Виды аффирмаций. Аффирмации делятся на общие и специальные. Первые направлены на улучшение жизни в целом. То есть общие – это общие, а вторые работают на какую-то конкретную задачу. Допустим, на богатство, там, на семью, на здоровье, на работу, там, на супругу. Вот. Что, то есть общее это, допустим, вот я счастлив, у меня все отлично. Каждое мое начинание обречено на успех. Моя жизнь с каждым днем становится все лучше и лучше. Это общая информация. Так, а вот пример специальной аффирмации, допустим, для учащегося человека, который хочет успешно учиться. То есть это аффирмация на одну конкретную цель, но разными фразами. Но эти фразы, они одинаковые. Комп вообще не хочет работать. То есть это одна конкретная цель, разные фразы, но на одну цель. Допустим, я впитываю знания как губка в воду. «Я все схватываю на льду, я иду на учебу с радостью и получаю от нее удовольствие». Интересные варианты, короче, в большом, вот вообще все интересные варианты есть в интернете. Вы их можете найти, чтобы начать их писать. Но лучше, конечно, чтобы вы где-то подкорректировали от себя и писали, чтобы они у вас шли от души. Так, как правильно составлять позитивные аффирмации? Во-первых, чтобы правильно составить информацию, следует избегать отрицаний. Сейчас я вам слайд переключу. Ага. Нужно избегать отрицаний. То есть частицы «не», слов «нет» никогда и аналогичных. Их не должно быть. То есть ведь эти все частицы, они связаны с негативом, а именно от него мы стараемся уйти. Фраза должна нести положительную созидательную нагрузку. К примеру, при составлении аффирмации на здоровье, используемое вместо «я никогда не болею», правильно говорить «я абсолютно здоров». Во-вторых, текст аффирмации нужно формировать в настоящем времени, так, как будто все уже свершилось. И вы имеете, то есть вы уже сейчас, на Пребывайте в этом состоянии. Нельзя говорить «будет, было». Такого не должно быть. Вот, допустим, я привела пример, ни в коем случае не составляйте текст в будущем или прошедших временах, иначе получится, как в том анекдоте. Золотая рыбка. Хочу, чтобы у меня все было. Твое желание исполнено. У тебя уже все было. И о словах «хочу» или «могу» его тоже не следует употреблять. То есть тем самым вы нацелены иметь что-либо или быть кем-то, а не хотите чего-то ждать всю жизнь. То же касается и будущего времени. Исполнение желания в том случае как будто бы откладывается постоянно на потом. Допустим, я буду богат. Такого не должно быть. Будете, но неизвестно через какой срок. То есть вы должны писать, я богат. Это, это понятно, я всем. Я опять вылетела, у меня ком подключается. Это, видимо, из-за из бандикама. Писать ему, видимо, нельзя. Так. Чем чтение и конкретное сформированное послание самому себе, тем чем чётче. Сейчас слайд переверну. Узас какой-то. Так, что-то там написали. Сейчас видно слайд следующий. Вас молчите, видно. То есть, чем четче и конкретнее сформировано посланное самому себе, тем оно эффективнее. Кроме того, действует аффирмации усиливает яркая эмоциональная краска. К примеру, сравните «У меня есть свой дом» или «У меня есть роскошный двухэтажный особняк с огромным бассейном, терраской, гаражом на, на две машины». Вот, как вы думаете, какая аффирмация ближе сработает? Таким образом, одно из важных правил, как правильно писать аффирмации, составляет яркая, привлекательное для вас формулировки. Не забывайте, что даже лучшие аффирмации, самые мощнейшие аффирмации, если вы соберете, это не волшебная палочка. Сформированные стереотипы и шаблоны сместить очень трудно. То есть, если вы всю жизнь жили в негативе, вы всю жизнь все отрицали, то есть пока по взмаху волшебной палочки вот вы сегодня один день написали, это ничего не изменится. То есть в то, что вбивалось в ваше подсознание в течение нескольких лет за один-два дня, оно соответственно не изменится. Поэтому вам нужно бороться с собой, вам нужно это практиковать и, конечно же, добиваться своего. Еще одна рекомендация по тому, как написать аффирмацию. Она не должна быть слишком долгой, долгой, так как ее необходимо часто повторять. Конечно, она должна вам нравиться и буквально идти за вашей душой. Но и главный принцип по аффирмациям – надо безоговорочно верить, так же, как и в самого себя. Поверьте, и все у вас получится. Кто-то когда-то пробовал практиковать аффирмации здесь, в комнате сидящей? Я пробовала уже практиковать аффирмации. Сейчас, на данный момент, я вам покажу два, две разных аффирмации. Одна совсем-совсем простая. Да, Ира пробовала, молодец. Одна совсем-совсем простая. Ведь не забывайте, пожалуйста, что наш мозг, он очень-очень хитрый. Просто, ну, нереальнейшие возможности имеет наш мозг. И первое. Аффирмация, как пишутся, я аффирмацию пишу, проговариваю, потом по возможности, если кто-то мне не, не мешает. Первая аффирмация очень простая и легкая. Это один способ делать аффирмацию. То есть покупайте себе блокнот, эм, красивый, можете его стразиками там оформить. Так, сейчас попробую я переместить комнату, комнату, комнату. А как переместить? Марина, ты помнишь, как переместить, чтобы большой был экран? Чтобы мне показать. Ага, все. Вижу. То есть, смотрите. Вот, я беру блокнот. Вот такой мне понравился блокнот. Вы берете любой. Главное, чтобы он вам нравился. Он приносил вам, он приносил вам ну, как вашему глазу, внимание, радости, Скажем так, я его даже здесь стразиками украсила, если вы видите. Вот. Лаком подкрасила. И делите это, эту тетрадку, блокнот, на три части. То есть, первая часть – это ваша общая часть, семья – там общие какие-то моменты в жизни. Вторая часть блокнота это карьера, деньги, благосостояние. И третья часть это здоровье. Итак, вы, допустим, сегодня встали с утра, съездили куда-то и даже самые мелочи съездили куда-то и с вас раз денежку не взяли в автобусе, вы проехали с зайчиком. То есть, приятно, сэкономили, пусть мало, но приятно. То есть, эта приятность должна быть запечатлена у вас. Вы берете и записываете. Я сегодня проехала зайчиком в первой части, там, сэкономила столько-то денежек, то-то, то-то. Допустим, вы забыли про какой-то долг, а вам раз и долг подруга отдала, там, 200-300 рублей, там, может, 1500, не важно. То есть, денежка к вам поступила, приятно-приятно, записали. Допустим, что касается денег или благосостояния, вот у меня идут хорошо дела, у меня-то такая-то прибыль, или еще что-то записали в этот блок. И так далее. Что касается здоровья, очень себя хорошо чувствую. У меня там кто-то не болеет, у меня там еще что-то. Также записали здоровье. Все это, все это прописывайте каждый день. Все, все приятности. То есть пока вы их пишете, вы заново их переживаете. Вы записали приятность какую-то. Вы это пережили раз, вы записали это, пережили два, мозг это все ваш, ваш запомнил, и вы себе уже это все отложили. То есть запомните, что ваше подсознание всегда притягивает. Вот допустим, как я вижу, почему негативщики при, при, прицепляют к себе весь негатив? Потому что везде есть своя энергия, энергия Благосостояние это энергия благосостояния. Энергия позитива энергия позитива. Энергия негатива это энергия негатива. Почему у людей некоторых иногда бывает наступает? Вот он говорит, у меня наступила черная полоса. У человека произошла проблема. Он сел и сидит. все он весь в негативе, он сидит и он думает постоянно, как у меня все плохо, как у меня все плохо. И тут, понимаете. Во Вселенной происходит много-много событий, и эти события есть и хорошие, и плохие. И вдруг про эти события произошли какие-то еще плохие события. Есть во Вселенной, они крутанулись, и они такие идут, как будто бы вот мимо вас проходят, и хоп, они почувствовали энергию плохую, почувствовали энергию негатива. Они раз к вам и прилепились. И так одна друг за дружкой, друг за дружкой и цепляются. Весь негатив к вам цепляется. Вы сами проговариваете его, он к вам сам идет, потому что у вас самая почва для размножения всего плохого. Как у нас вчера, был пример, у меня была девочка, Лидия, очень хорошая девочка, я ее очень люблю, но я с ней боролась очень долго, это очень негативный человек, она несет негатив себе всегда. Когда я вчера это написала, вчера, я говорю, ну думаешь, когда работаешь, ей вроде бы и хочется, и колется. Так она в одном предложении собрала три негатива. Предложение из шести семи букв. Она собрала в нем три негатива. На что я поняла, что больше я трогать человека не буду, потому что человек бесполезно его она себе дает уже установки заранее. Я никого не найду, я не, не, мне эта продукция никому будет не нужна, я никогда не смогу вырасти. Таких слов нельзя произносить. Когда она работала со мной в другой компании, она очень хорошо работала. Она работала с утра до ночи. Она просто пахала, как лошадь. Пахала и пахала. Но ее мысли постоянные были. Я когда заходила в чат с утра, она мне писала, ну все, опять сегодня понарегистрирую людей, и все будут пустые, как всегда. В принципе, так и случалось. <свят> да, никогда не говорила. Все так и происходило. Она очень много работала, и я была удивлена, почему она не растет. Но оказывается, и ничему удивляться не надо. Она себя настраивала заранее на негатив. Она всегда говорила, я никогда не выйду на, на столько-то процентов. Я никогда не найду себе лидеров, я никогда не смогу ничего сделать, что в принципе и получилось. Нельзя такого говорить никогда. Второй способ аффирмации ⁇ это цикл на 21 день. Что вы делаете? Вы берете тетрадь. Я очень рекомендую, вот прям дорогая любимая команда, очень рекомендую попрактиковать аффирмации. Не ждите чудес с первого дня или, возможно, даже с одного цикла аффирмаций. Это, во-первых, потому что вы сами еще не будете верить, пока вы пишете, один цикл прописали, второй прописали, третий. Потом вы начнете в это верить, и когда вы уже будете следующий цикл писать, вы уже будете верить в это конкретно, вы вложите в эти буквы, в эту бумагу всю свою энергетику, и тогда я вам клянусь. Вы увидите, как происходят чудеса. На самом деле, я писала аффирмации еще работая в другой компании. Я писала аффирмации на работу. Я там четко озвучила, что я хочу первую свою зарплату получить в августе месяце, первые свои выплаты. Но я не озвучила название компании. И к сожалению, а может быть не, даже не к сожалению, я поправлюсь, и к счастью, я получила свои первые выплаты именно в этой компании. Я сама себе запрограммировала выплаты. Мне озвучила компанию, но я их получила. Самое главное, что это, это так. Вы делите на 7 частей первый листок. Допустим, вы пишете аффирмацию на деньги. Тетрадку видно? Девочки, мальчики, видно. Видите, 7 частей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Неважно, с какой день вы будете начинать, вы можете начать во вторник, в среду, в четверг, без, без разницы. Я начинала здесь в четверг. Значит, я пишу четверг. Потом пятница, то есть это 7 дней. Аффирмации были на деньги. Итак, тут допустим идут. Деньги идут ко мне отовсюду и всех. Аффирмация на деньги. Вторая аффирмация. Деньги идут ко мне из ожидаемых и неожидаемых источников. То есть все это на деньги идет только разными словами. Я заслуживаю и принимаю все блага в моей жизни. Это третья аффирмация. Четвертое. У меня всегда и на все достаточно денег. Деньги и благо идут ко мне из бесконечной Вселенной. Источники моего благосостояния и дохода бесконечны. Мое богатство растет с каждым днем. То есть аффирмации должны быть на 7 дней. И тут вы прописываете число четверг 13. -е. Пятница, 14. и так пошли до конца. Потом возвращаемся еще к одному четвергу, это уже двадцатое. Еще раз проходим цикл и возвращаемся к третьему четвергу, 27. седьмое. И так прописываем. Три недели, 21 день. Это понятно? То есть сегодня четверг, я пошла писать аффирмацию. Вот она моя первая аффирмация. Я пишу ее 21 один раз. Вот, видно? Деньги ко мне идут отовсюду и отовсюду. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 раз. Это понятно. Второй день пошел, пятница. Деньги идут ко мне из ожидаемых и неожидаемых источников. Вот. Еще 21 раз. И так 3 недели. Каждый день прописывайте по 21 разу. Это понятно? Как писать аффирмацию? Вот эту... На цикл 21 день. Девочки и мальчики. Это понятно. Кстати, по поводу этой аффирмации на деньги. Эту аффирмацию я писала по зиме. У нас была с мужем очень тяжелая ситуация зимой. У нас были очень непредвиденные расходы на очень крупные суммы денег. И мы выбились из колеи, мы выбились из колеи до такой степени, что реально, ну, была просто мощнейшая нехватка денег. Я понимала, что заработать я на данный момент не могу, и муж выше головы не прыгнет, я начала писать эту аффирмацию на деньги. Ну... Считаются ли эти деньги нашими или нет, я в один прекрасный момент проснулась и открыла свою, свой телефон, у меня есть в банке кредитная карта, и мне эту кредитную карту продлили на 80 тысяч больше, то есть у меня был, была кредитная карта на 50 тысяч, мне ее сделали на 122, то есть это после вот этих вот аффирмаций. то есть эти деньги... Можно сказать, такие и мои, и не мои, но они спасли нашу ситуацию, на тот момент финансовую ситуацию. Поэтому я аффирмации практикую, аффирмации помогают, реально помогают. Я писала и на бизнес, и на деньги. И, в общем, мне хотелось бы, чтобы вы практиковали. Только большая просьба, если вы не верите, то не нужно сидеть и писать их. Если вы не будете в них верить, а просто сидеть, тупо переписывать, как в школе переписывают ученики бездумно, там что-то, то писать не надо, не будет такого, что... Не нужно, конечно же, если вы думаете, что вы будете писать аффирмации на... Ну не знаю, на карьеру, что типа я там стану директором через месяц и будете просто вставать с утра или с вечера писать аффирмацию, сидеть на попе ровно и потом вам упадет директор с неба на голову. Такого тоже не случится. Поэтому первое, это работа над собой. Второе, это конечно же прилагать к этому все усилия. Запустите свои мысли во Вселенную, чтобы она начала принимать ваши мысли, именно которые идут от вашей души. Не надо Плестить себе не надо писать, допустим, вы будете писать аффирмацию, вот, я богатый человек, и ты а в голове будете сидеть и думать, да черт, какая же это поганая жизнь. Вот мне опять надо новые сапоги, денег у меня нету. Не надо так писать. Вы должны погрузиться в это состояние, что на самом деле богатый человек, именно жить в этом состоянии, писать эти аффирмации и попишите, закончится цикл 21 день и посмотрите, что произойдет. Ну, в течение недели, второй если вы, конечно, с душой это все будете писать я бы, конечно, хотела чтобы вы попробовали писать эти аффирмации как же мне вернуть обратно себя так так, все понятно по поводу аффирмации, рекомендую попробовать, потому что это реально работает очень хотелось бы, чтобы вы поверили в свои силы, поверили в свои силы, поверили в себя, работали над себя, потому что, ну, все с возрастом начинают понимать, что все наши ошибки и все, все наши действия, все, что мы имеем в нашей жизни, это, конечно, результат наших мыслей, наших дел и, и, все, и все, все это вместе в совокупности. В общем, мне было бы я думаю, мы в чатах договоримся, когда мы начнем, я бы стартовала всеми вместе, чтобы начать одну афферментацию, описать цикл афферментации прям всей командой. Было бы прикольно. И мы бы посмотрели, что потом произойдет. Итак, девочки и мальчики, всем спасибо, что пришли. Я желаю всем успехов. Слышала, но не практиковала. Попробуй, Лида, только обязательно верь в это. Я желаю всем успехов, спасибо всем за внимание, спасибо, что пришли. Работайте над собой, пожалуйста, работайте, вы увидите, как начнет все вокруг вас меняться. Меняйте свое мышление к лучшему, к позитиву, настраивайтесь на позитив, настраивайтесь на успех, работайте. Всем успехов, пока-пока. А, кстати, хочу вам включить еще ролик сейчас, не расходитесь, один ролик посмотреть. Посмотрите его, пожалуйста, вчера посмотрела, он всего лишь пять минут. Не займет много вашего времени, но есть над чем задуматься. Пока.